Всем привет! Сегодняшнее наше видео будет о том, как все просили. Мы поездить, в данный момент едем на водоем Козинка. Точнее как село Козинка. Водоем у нас получается где лагерь. Вот. Все просят узнать, что у нас там сейчас. вот мы сейчас едем постараемся где-нибудь припарковаться попробовать половить и посмотрим кто-нибудь к нам подъедет не подъедет насчет денег спросит или нет вот ну, будем надеяться то что водоем бесплатный потому что по документам по документам он принадлежит сельскому совету то есть администрации козинки он принадлежит так что ну посмотрим что будет сейчас пока едем выехали поздновато правда mm -hmm. сейчас уже 8 утра Так, ну. Одно радует то, что рыбка прыгать начала. Мужики говорят то, что не прыгала. Летает Магалон очень хорошо. Ссылочку я вам оставлю, где его можно купить недорого. Копия Магалона. опа а Тяжелую снасть я убрал, ставлю вот такую вот форелевую. Сейчас попробуем окуня, потому что окунь тут точно есть возле берега. А, спиннинг максимус, чуть попозже сделаю обзор на него сейчас попробую половить. Первая рыбалка, первый заброс сейчас будет его. Вот, воды до этого не видел, по крайней мере, когда я его купил, может не знаю как там в магазине ловили на него или нет. Катушечка моя старенькая, Мифиновская, легенькая. Как раз таки лайт получился. Ну правда катушечка трехтысячная. Ох ты. Ну, Довольно-таки в принципе неплохо летает. Сейчас посмотрим в деле. Как оно будет. никак. Сейчас тогда забросим и немножечко подождем, пока на дно опустится. Три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять. Девять секунд опускается до дна, то есть глубина тут еще осталась. Порядка 8 метров Глубина Тут окуня Сами видели Мои видео Как ловил Просто замечательно ловился тут окунь. А сейчас вообще что-то не хочет. Маголонку покидал. Никаких результатов. Ну, первые поклевочки включим в камеру. Хотя вон окунь возле берега прям ходит. На камеру не будет видно. К сожалению. Кстати, мужики, чуть не забыл о самом главном мы же приехали сюда посмотреть как оно тут и что так вот я вам могу сказать то что рыбаки сидят довольно таки не в маленьком количестве то есть я думаю то что прошел Мужиков никто не подходил Никто не подъезжал Значит пока тут рыбалка Еще активна Так что давайте дерзайте Щука Окунь, судак Все есть Амур есть, толстолоб есть Карась крупный, сазан Карп Так что давайте ждем вход пускаю Тяжелую артиллерию то есть спиннинг максимус отложил. Толку никакого Ох, он не берет. Шука вот. появилась. Вот тут в коряшках периодически всплывает. Но мои забросы туда, к хорошему не приводят. Нес... Несколько забросов. Правда, один остался там, ничего не взял. Ищука перестала подниматься, так что вот так вот хищник сегодня не активен, мужичок напротив. Что-то, видимо, было. Лгался громко, матом. Все, кажется, как и положено при сходе. Там дальше вот, наверное, не видно. Я не знаю, видно или нет на камерах. Там тоже спиннингисты есть. Толку нету. Просто ходят, бродят, кидают и все. Я хоть и на одном месте, но я знаю то, что я здесь я практически никогда без улова не оставался на этом месте. И такое частенько бывает, что не клюет, не клюет, а потом как бах, стая подошла и пошло. На... На том берегу э, ловят карася, но слабо, слабо ловят. Ну, как кричит большой карась. Или может по сравнению с тем, что ловится большой карась. Утверждать ничего не буду, но крики слышно. Ладно, попробую пройтись с магалонкой чуть-чуть по берегу. Вам могу сказать, что не бойтесь ехать. Едьте экспериментируйте, пробуйте ловить рыбу. Нахожусь я здесь около двух часов. Ни к одному рыбаку еще никто не подошел, ничего не сказал. Хищник, правда, сейчас... Не хочет ловиться но тем не менее по крайней мере мы теперь в курсе вместе с вами да вот многие просили меня съездить проверить так как я наверно ближе всех живу просили съездить посмотреть что тут есть точнее не что тут есть а как тут устроено ну не ловится. Зато не гоняют. Убийца, щук, магалона. Не работает. Надо посмотреть вообще в интернете, как осуществляется проводкой данной приманки. Я не знаю. И Аба. Вот они и петли полетели. Неудачный заброс сделал. Очень неудачный. Ладно, сейчас буду распутывать и пойду в другую сторону пройдусь. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Рыбохвост. Будет еще очень много новых видео интересных. Не такое, как сейчас. Сейчас мы просто выехали по просьбам на разведку. Ловится здесь. Точнее, как не ловится, а оплату начали брать за рыбалку или нет вот мы видим что не берется оплата везде ловят никому никто не подходит так что пока тишина а так вообще кто здесь на этом водоеме не был из хищника здесь ловится окунь окунь кстати крупный по 600 грамм в том году ловил в этом году весы заказал э, но ну, тоже выложу видео э, по поводу весов пришли э, хорошие весы ну в каком плане хорошие удобные но э, обида в том, то что весы оказались сломанные при транспортировке или я не знаю но ну, суть дела в том, то что они сломанные пришли Сейчас я переписываюсь с продавцом, что там и как. Так, а, ну вот же. Это окунь, значит, ловится. Судак ловится. Судак не знаю, каких размеров достигает. Ну, на килограммчик, я думаю, тут судак точно должен быть. А щука. Щука тут тоже довольно интересных размеров. Сам я Дюжа крупную не ловил, где-то килограмм-полтора вот такую ловил. Ребята зимой жерлицы ставили, от двух до трех, щука шла. Мужиков вообще спрашивал, которые здесь частенько рыбачат, которых я уже в принципе в лицо запомнил, которые тут частенько бывают. Они говорят то что бывает попадается на 5 килограмм щука и кстати один из моих зрителей писал то что я не знаю подпишшек не подпишет но один из зрителей писал то что в прошлом году здесь вытаскивал щуку на 7 килограмм но вы сами понимаете то что с таким прессингом как здесь много щуки на 7 килограмм не будет ну хотя здесь очень много кормовой базы в принципе кормовая база хорошая и вот посмотрим кто чего вы если что пишите в комментариях кто сколько тут на какой вес ловил какую рыбу вот, будет очень приятно интересно по почитать будем объединять свои силы посмотрим на что что это будет получится также здесь помимо хищника есть толстолобик которого один раз спиннингист зацепил забагрил ну случайно блеснил и забагрил вот на 5 килограмм. С горем пополам вытащил. К нему сразу на лодке подплыли. Обозвали браконьером. Начали ругать. Ну, вроде бы, как обошлось. Не знаю, чем закончилась история, но вроде как все обошлось. Карась. Ну, такая вот рыбалка тут. В общем, если захотите, переезжайте. Пока еще возможно это. Всем удачи. Подписывайтесь на канал.